Я всех приветствую, с вами Леонид Ирлан. И сегодня у меня в гостях психолог, автор книг по традиции и родному мировоззрению, основатель женской духовной академии Лада Куровская. Приветствую вас, Лада. Здравствуйте. Лада, скажите, как вы решили заняться возрождением женской божественной сути. Вот я прочитал на ваших страницах, что вы вот этим занимаетесь. Что стало толчком? Как я к этому пришла? Вы знаете, у каждой девочке, когда она прикасается с природой, с чем-то таким таинственным, у нее рождается состояние такой любви, безусловной любви. Я родилась, по сути, как бы в деревне, где эти трахики были давали в другом формате христианском, но благодаря отцу, матери, они не прививали другое видение, понимание. И это стало причиной того, что достаточно в раннем возрасте я определилась тем, что я хочу познавать именно человека, его суть через свою традицию. Потому что именно там есть все то сокровенное, что тебе нужно. Я закончила... Исторический факультет, педагогический института. потом я закончила контору по религиоведению. Правда, я посчитала, что писать работу, которая мне не была дана, мне будет интересно многим. Я начала писать книги для того, чтобы людям донести информацию о своих богах, информацию о своей традиции. А вот в чем особенность ваших практик, ваших методов? Расскажите, пожалуйста. Разница этнографа и человека духовного в том, что этнограф может только описать, что было в традиции. А человек духовный, знающий и этнографию, и традицию, и вместе с тем пребывая в божественном состоянии, он может объяснить и донести людям в нужной форме, как по-настоящему действие традиции, зачем это нужно было. Я понимаю, что мы сейчас расторчали женскую энергии очень сильно, и пора включить именно мужской поток. Поэтому очень много своего внимания и работы я сейчас направляю именно на мужчин. Ладно, а расскажите вот о каком-нибудь интересном случае вот в вашей практике, вот в ваших обрядах. Расскажу. Ну, Историй у меня, конечно, очень много. Наверное, будет интересно более рассказать от таких как бы магических э, сторонах своей работы, поскольку э, я как бы уже нахожусь на таком уровне, как Баба-Яга. Очень симпатичная, молоденькая Баба-Яга. Никто уже не сказал, что она была старенькая. Иван Старевич бы не влюбился в старенькую Бабу-Ягу, это она же так создает этот как его иллюзию для того, чтобы лишние не заходили в этот дом. Ну, если вам будет интересно о сказках, я, я знаю то, чего не знают другие, хотя они объясняют, они очень близко к этому, но опять же, из опыта своего, который я провожу, я могу объяснить очень много нюансов, на которые обычно человек не обращает внимания. Так вот, исходя из того, что я, как говорят, подрабатываю баба яго иногда, я проводила обряд работа со стихиями на, на Байкале. Но очень часто женщины приводят своих мужчин и не говорят им, что там будет. Просто говорят, ну иди там, ладно что-то сами и сделай, какую-то медитацию и так далее. Вот ночью, представьте себе, горит костер у меня только ушли из обряда женщин. Ну, на Байкале так или иначе всегда холодно, особенно вечером. И вода очень холодная, там Байкал очень холодный. И вот прих... женщины ушли такие в легких платьях ночью, ну, они жарко, им жарко и так дальше. Потому что огонь внутри. и вот приходят, я не помню, то ли 4 уже, то ли пять мужчин. И такие старички, 30 лет, а там 40 лет массы. но такие старички в куртках затянуты, шапки, и смотрят на меня и на этот огонь и понимают, что вообще ну, я собираюсь сделать. Я понимаю, что для того, чтобы раскачать их, чтобы они вот вокруг костра бегали, делали практики, которые я хочу, нужно им полностью сломать их сознание. А часть из мужчин, которые вообще не понимали, что это такое. И вот такие бывают моменты, когда ты говоришь с то есть ты, они вошли в поле, это означает, что их огонь уже взял в свое, ну, как бы, свой ореол. Они уже вышли из привычного состояния. И я им говорю, посмотрите в глаза огню, как только они соприкасаются с огнем, происходит смыкание их внутреннего огня с внешним огнем. И с этого момента все, они уже мягко говоря стали моими. Поочередно они снимали верхнюю одежду, потом они начали двигаться, они остались только в брюках. И вот состояние под конец, это когда мужчина полностью открыт, то есть он безусловно, что без одежды совсем, он соединяется с огнем, они купались в воде, в холодном Байкале, хотя им это казалось невероятно, но даже самый большой трусишка, который там был, он искупался несколько раз, там три раза, потому что там есть очередное вхождение-выхождение. После самого обряда, когда все закончилось, ну, там есть еще момент, когда мужчина должен прочать, то есть он должен выкричать внутреннего зверя, родить такой рык, чтобы реально испугались люди. Что это самое сложное для очень много, потому что все ржат и все боятся, а кто-то услышит, а я не смогу, а у меня нет силы. И вот момент, когда я ору сзади них, они спереди, я кричу сильнее, чем они. Это, конечно, впечатляет. Одна женщина говорила, это не для нервы, но это все смотреть. Но после того, как они смогли прокричать, у них действительно открылся вот эти инстинкты яр, которая дает силы дает мужчине уверенность в себе. После этого, когда все закончилось, передо мной стояла реально пять богатырей. Это неописуемое состояние, когда из Старичков превращается э, в ну, таких мужчин, на которых ты смотришь. Вот реально, это такая сила. И, наверное, вот это самое большое э, мое счастье и на, ну, награда моя, когда я упиваюсь этой силой в их глазах, когда я вижу, что э, то, чего я так хотела, так какими я хотела видеть этих мужчин, вот они сейчас стоят передо мной такими богатырями. Можете рассказать вот действительно вот всего несколько ошибок, вот которые чаще всего допускают люди, мужчины и женщины в своем стремлении к благополучию, гармонии, к счастью, вот парочку ошибок. Я вам скажу таким образом: мы должны понимать, и вот я это наблюдаю по, ну, во всех случаях, что если э, мужчина и женщина останавливается в своем развитии, то есть вот такое как бы тотальное счастье, все, это означает, что дальше будет обвал. Почему? Потому что мы все время развиваемся. Если нас не устраивает отношения, мы начинаем копаться в себе, мы изменяем себя, мы надеемся, что партнер изменится быстро так же. Здесь два варианта. Если это не его время еще пришло, то не надо на это, ну как бы, не просто этого ожидать, а строить большие иллюзии. Наши прессы читали, что если вы поссорились, например, обязательно вечером займитесь любовью, потому что таким образом э, утром э, отношения уже будут совсем другие. То есть она откроет глаза, она уже будет, мне перепрограммирована на его лад. И ему не надо много ничего делать. Почему говорят, что, например, женщина, не, не, э, мужчина не может контролировать наших женщин, потому что они там такие -то... Нет, дорогие друзья, все вопрос в самом мужчине. Если он не владеет сам, внутри себя контролем, если в нем нет контроля, то самого себя, он никогда не будет контролировать женщину. Ладно, но ну, если вы сказали, что э, после ссоры необходимо заниматься обязательной любовью, то вот, дайте тогда совет, как э, перейти из ссоры все-таки к любви, потому что, ну, например, когда люди ссорятся, да, то они видеть их друга не могут, не то что прикасаться друг к другу, разговаривать не хотят, а как все-таки вот, перейти этот мостик? Смотрите, что такое ссора? Ссора это нехват, это э, перебор энергии. То есть зе... ссора это также, так мягко говоря, любовь, только на уровне истерики. Так, э, почему пара приходит к ссоре? Потому что им нужно обменяться энергией, а они не могут ей по-другому обменяться, что они не понимают, что по-настоящему между ними происходит. Э, когда э, мы э, ну, все-таки ругаемся, вот здесь должен быть мужчина мудрее. Потому что женщина в эмоциях, ей очень сложно ими совладать. Опять же, женскими эмоциями владеет мужчина. Если только в том случае, если в нем проявлена его мужская суть, и по-настоящему он владеет собой. Если у него зашкаливает самой эмоции, то есть женское поведение, то есть развивает вот этот гипотез в его голове женское поведение вместо эфиза, Таким образом, он не сможет боделать этой женщине. И они будут говорят, как две бабы, которые ругаются. И для женщины это понятно, потому что это нормальное состояние. А для мужчины, конечно, это выливается в то, что он истерит, он не знает, что с этой женщиной делать, как ее понять и так дальше. Все очень просто. Если мужчина остается мужчиной, у него трезвая голова, он понимает женскую природу, причем пребывая в мужском состоянии, он легко обнимет и скажет, что говорят, прости, любимая, давай мы пообщаемся, что тебе нужно. Пусть женщина проговорится. И наступит момент, когда она истягнет, ей нужна будет глазка и любовь. И тогда все получится. Очень часто бывает, что вы с этим партнером, ну, как бы, дошли до определенного этапа своей жизни, и дальше вас ждет следующее. Но вот я хочу сейчас всем сказать, тем, кто расходится или у кого там очень тяжелые отношения, он пытается разойтись. ни в коем случае не заменяйте сразу другим человеком. После того, как вы разошлись в одни отношения, должно пройти где-то год, полтора, до двух лет, когда идет очищение ваше, очищение от старых программ. У мужчины должен быть ради третьего центра инстинкции. Я хочу, я могу, я имею право, это мое сила выживания. Вот представьте, что голодный лев бежит за своей добычей. О чем он думает? Он не думает однозначно о том, получится у меня или не получится. А что обо мне подумает? А хватит ли мне сил? Он летит на свою жертву, и ему все равно. Вот это состояние настоящей интеллектуации силы мужчины. Если мужчина этим не владеет, он не прорабатывает это состояние, у него не получится держать свою территорию. И он всегда будет, мягко говоря, не королем в своей ситуации, а подчиненным. Ну и таких мы увидим миллионы. Второй центр, вот когда приходит женщина, женщина по-настоящему, она будет в нем его инстинкты. То есть, начиная с секса потом женщину нужно углажать и так дальше, то есть он должен доказать, что он достойный сами Второй этап – мужчина открывается сердце, любовь. И тут э, очень большая опасность, потому что любовь отключает инстинкты. И мужчина очень часто, он теряется, он не понимает, что произошло, то есть как он стал зависим, если он такой сильный, как он может простить кому-то что-то, из любви, как он может быть вот настолько ведомым этой женщины, в которой он влюблён. И э, такое состояние мужчина, конечно, его очень сильно раздражает. И если он достаточно мудр, условно, что забирает свою женщину, создает определенную ну, как бы, среду, окружение и наслаждается ей. Если он невежественный, и у него закрыто сердце, и он не понимает, ну, как бы... Э, по-настоящему как бы, не развит, он начинает убивать все вокруг себя. То есть он гнобит эту женщину, он гнобит всех тех, кто рядом с ней, потому что он не может справиться с этим чувством. У него достаточно много предательств, еще чего-то, еще чего-то. И это целая трагедия для такой женщины, потому что он действует как самец на всех уровнях. Э -э наших мужчин никто не научил, что открывая свои сердца, не надо отказываться от своих инстинктов. Их нужно трансформировать, они должны быть благородны. То есть лев идет, за, летит за своей жертвой, но он э, уже в благородном состоянии не видит, какую жертву можно взять и как правильно поступить. И третье, самое-самое, это когда у мужчины открывается духовный путь. То есть э, третья у нас составляющая, это первый центр у нас составляющий, это э, прозрение, это осознание, осознанность. Э, По-настоящему мужчина должен владеть э, материей, любовью, и духовном состоянии И тогда все будет отлично. Спасибо, спасибо вам большое, Лада. Ну и, дорогие зрители, если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете их задавать в комментариях к этому видео. И Лада на них постарается ответить. Я постараюсь ответить. Да, спасибо. Хорошо, благодарю всех. Благодарю Ленина Тея за эту встречу. Очень приятно. И э, мне нравится дать интервью. И тобой очень приятно общаться. Благодарю, что ты есть, потому что для нас мужчины, которые духовные учителя и, и сильны своим вот этим мужским началом, это, это большое счастье и большое такое, я бы так сказала, уникумы, которых нужно беречь и развивать и всем показывать, вот они есть, видите, они есть. Спасибо, спасибо большое, намасте. И спасибо всем, кто нас смотрел. С вами был Леонид Орлан, и я брал интервью у Лады Куровской. Всем пока.